Если ты испытываешь стресс или тебя переполняет эмоции, что делать? Я заметил, что все, кто занимается бизнесом, испытывают ежедневный стресс их переполняют эмоции это нормально, так устроена наша живая система. Каждый раз, когда ты выходишь из зоны комфорта, у тебя в твоей голове начинают рождаться новые нейронные связи, и выглядит это не очень приятно. Поэтому, когда ты начинаешь все время выходить из зоны комфорта, развиваться или достигать новых результатов в жизни, тебе кажется, что тебя все бесит, что тебя все раздражает, и ты хочешь реально всех просто отстрелить. Если вы испытываете часто в своей жизни стресс, и у вас переполняют эмоции, и вы не знаете, что с этим делать, досмотрите это видео до конца и ставьте лайки, так я пойму, что эта тема для вас актуальна. В свое время было модно делать тесты на IQ, и никто не знал, что есть еще EQ, эмоциональный интеллект. И, к сожалению, в институтах, и в университетах, и в школах нас не учат, что такое эмоциональный интеллект и как с ним работать. И коротко я расскажу вам в этом видео. Первое, эмоциональный интеллект – это ваша приемная воронка. То есть, чем больше в жизни вы испытывали стресс, чем больше вы проходили какие-то сложные внутренние переживания тем соответственно ваше сознание шире то есть все топы все руководители они относятся к изменениям очень легко и просто то есть их не цепляют их эмоции спокойны в тот момент когда происходит какая-то стрессовая ситуация поэтому переживая стрессы вы становитесь шире вы становитесь мудрее ваш эмоциональный интеллект расширяется если вы идете в зону некомфорта и постоянно себя вытаскиваете из зоны комфорта то ваши эмоции они становятся становится мощнее, то есть вы можете влиять уже на более, более ну, на большие группы людей. Каждый раз, когда у вас приходит эмоция или приходит чувство внутреннее, допустим, недовольство, то вы должны осознанно это чувство выпустить. Каждый раз, когда вы сдерживаете это чувство, например, чувство агрессии, чувство ненависти, чувство раздражения, то это может превратиться внутреннюю болезнь в вашем теле. И если вы не хотите выливать все то, что вы чувствуете на близкого человека, вы можете всегда открыть окно или открыть дверь, выйти и сказать «А! Тогда ваши эмоции выйдут, вы становитесь спокойны, и вы сможете принять новую энергию, которая к вам приходит. И я могу еще привести пример, что когда женщина кричит на своих детей, она просто хочет секса. Дайте ей возможность высвободиться. Если вы мужчина, примите на себя эту энергию, пусть ей станет полегче. Ну а у вас начнутся финансовые результаты в вашей жизни. Все изменения в вашей жизни начинаются с вашего сознания, вы это прекрасно знаете, поэтому посмотрите сейчас на экране, найдите стрелочку, переходите по этой стрелочке и скачайте мой курс «Как настроить свое сознание на успех». Ранее он стоил 6000 рублей, сейчас ты получишь его в подарок. Ну и самое главное, ты сможешь разобраться в своей жизни и прописать очень подробно, кто ты, что ты, куда ты идешь, какие твои цели, и ты увидишь дорогу и сможешь наполниться этой энергией из своего будущего. Если вы видите, что ваша супруга или ваш супруг сдерживает себя и у него внутри очень много эмоций, поговори с ним. Скажи ему, что он может проявлять свои эмоции, а ты не принимай их на свой счет, потому что те чувства, та эмоция, та энергия, которая идет у человека, она вообще к тебе никакого отношения не имеет. Поэтому будь добр, помоги ему, чтобы эта эмоция прошла через него, чтобы его эмоциональный интеллект укрепился и он получил новые результаты в своей жизни. Если ты чувствуешь, что у тебя очень часто приходят эмоции, приходит чувство, то радуйся. Значит, через тебя так идет общение с окружающим миром. Эти эмоции, чувства, они приходят для твоего окружения. Когда тебе хорошо и через тебя идет эмоция, вокруг тебя всем хорошо. Когда тебе плохо, у тебя депрессия, агрессия, ненависть, ну, все вокруг тебя начинают это чувствовать. Поэтому будь аккуратен. И Заботься о своем окружении. Понимай, что ты можешь оказывать влияние на свое окружение. И здорово, если ты можешь оказывать влияние в виде радости, счастья, в виде и прекрасных эмоций и развития своего близ... своих близких через проживание своих эмоций. Для того, чтобы получать первым Оповещение о моих новых видео, обязательно подпишись на мой канал, нажми колокольчик и напиши несколько слов о том, что в твоей жизни происходит в эмоциональном плане, как ты это переживаешь, как ты, может быть, видишь в своей жизни, как твои близкие переживают эмоции, чувства и что такое для тебя, как ты думаешь, эмоциональный интеллект. В описании под этим видео ты найдешь мою новую игру саморазвития «Мастер жизни». Обязательно приходи, и мы очень глубоко поработаем с твоими эмоциями чувствами и ты сможешь более глубже познать себя но также ты найдешь под этим видео книгу внимание управление реальностью 20 которую прочитала более 50 тысяч человек и несколько бесплатных и платных дешевых обучающих курсов по саморазвитию и личностному росту сейчас на экране ты видишь мои видео обязательно проходи и смотри эти видео развивайся вместе со мной с тобой был Александр Андреянов. С верой в твой успех я знаю, ты можешь. Самое главное, не останавливайся, продолжай движение, и ты решишь любую свою задачу.